Дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак и сегодня я расскажу о новостном портале по криптовалютам, который называется CoinLib. Если вам интересен пассивный доход, в интернете, пожалуйста, заходите на портал, на мой сайт блог profitmania.ru Подписывайтесь вот здесь на рассылочку И я буду присылать вам ежедневно практически новую информацию О том, как вы можете заработать пассивный доход в интернете практически с минимальными вложениями Но вернемся к нашей сегодняшней теме, порталу CoinLib что из себя представляет портал CoinLib? Как видите, это информационный портал, который посвящен э, криптовалютам. И сделано здесь все для того, чтобы вы могли, в принципе, быстро, оперативно посмотреть информацию по текущей ситуации в мире криптовалют в целом и по вашим конкретно любимым криптовалютам. Что для этого необходимо сделать? Видите, здесь вот есть звездочки, проставляем звездочки по тем валютам, которые вас интересуют, и вот получаем сразу же такое портфолио. То есть, если меня, например, интересует BitConnect, мне не каждый день ни с чего там, я сделал себе такое вот, проставил звезды и могу наблюдать за по конкретно битконнекту также есть конечно же возможность увидеть что конкретно происходит с выбранной вами криптовалютой и даже есть возможность сравнения криптовалют итак если меня интересует например валюта BitConnect, я могу посмотреть новости по ней я могу посмотреть что пишут могу посмотреть его где она торгуется на каких биржах да. И так далее. И также одна из очень интересных функций, которая мне понравилась на этом портале, это сравнение криптовалют. Это вообще дорогого стоит, потому что вы сразу же видите, как ваша криптовалюта, например, тот же Bitconnect, ведет себя по отношению к рынку биткоина, чего она стоит, там и так далее. Да? Вот сравнение по биткоину, эфириуму и битконекту. Еще одна интересная возможность, это возможность сделать портфолио из ваших криптовалют. И сразу же фактически получается так, что вы как бы покупаете э, единицу своей криптовалюты, которую вы хотите добавить в портфолио, например, если это будет эфириум или там биткоин, вы просто выбираете эту криптовалюту вот здесь. Вы сразу же будете видеть, э, что произошло бы с вашим портфолиом и с вашей конкретной монетой сколько вы бы заработали или потеряли в портфолио. То есть фактически вы можете потренироваться с этим портфолио, для того, прежде чем выходить на биржи криптовалют. Также можно расставлять алерты. Так это выглядит. То есть вы просто выбираете нужную валюту, ставите цену на которые вас интересует сигнал exact price такую-то сохраняете. Получаете сигнал в момент, когда эта цена достигается биткоина. триггер when price reaches 13. Да, то есть, когда цена достигает 13 тысяч, срабатывает сигнал. Сейчас цена, например, 12 тысяч, и так далее. Еще забыл сказать, что здесь есть такая штука, как movers, то есть обзор э, валют, которые. Максимально растут сейчас и обзор топ-лузеров, например, тех э, криптовалют, которые сильно просели. Опять же, вы можете сделать э, выборку свою, именно тех э, криптовалют, которые вам интересны, и э, отслеживать ситуацию по ним. Например, выбрать десяток там, криптовалют, с которыми вы точно будете работать, и сразу же вы будете видеть ситуацию буквально за секунду, как только загрузите этот сайт. Очень полезно, очень удобно. Всего хорошего, до следующих встреч.